Ребята, всем привет! И сегодня я хочу рассказать вам о том, какие результаты я заметила после приема таблетированного корма корис. Ранее у нас был видеоролик о функциональном корме корис, общий обзор, так скажем, да? А сейчас я хочу рассказать, какие изменения этот функциональный корм принес в нашу жизнь. Первое, что я хочу отметить, у Роя прошел хруст во время движения, то есть хруст у него ранее был не сильный, но тем не менее он был, поэтому я думаю, что гидролизат коллагена все-таки помог. А далее я хочу отметить тот факт, что у Роя перестали хрустеть пальцы на лапах, то есть когда мы приходим с прогулки, я всегда мою питомцам лапы, И обязательно я промываю каждый пальчик. Также, думаю, важно отметить тот факт, что после приема функционального корма Рой стал более подвижен. И теперь он больше времени проводится своими четвероногими друзьями. Сейчас мы Рою давали Корис первый раз, то есть это был наш первый курс. В дальнейшем я также планирую Рою давать функциональный корм Корис, потому что я вижу улучшения, которые у него происходят. На этом у меня сегодня все, и я думаю, что в скором времени так и с камерой я разберусь, что с ней происходит, и уже буду снимать для вас ролик о том, как сделать лежанку для кошки своими руками. Вы обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое актуальное и интересное.